Есть такое правило, да, правило психотерапии, что если травма получена в группе, то исцелять ее необходимо тоже в группе. Смысл в чем? Что 90% травм психических, да, то есть ну, каких-то болей, ребенок получил в отношениях ну, с родителями. И для того, чтобы эти травмы исцелить, необходим другой человек, аналогичной некой родительской позицией. Это психотерапевт. И дальше идет шаг проговаривания, то есть когда ты проговариваешь о своем состоянии, ты его выгружаешь. То есть нужен человек, именно человек. Вот в чем ключ. Почему нужен психотерапевт? Почему нельзя выговорить мышки или там компьютерные мышки? Да? А нет, да, нужен именно. Почему-то платит деньги. За что? То есть нужен некий приемник, то есть некий объект, человек который мог бы принять эту энергию и утилизировать ее. И от этого становится легче и проще.